Муж жену с утра отвозит к гинекологу. Жена подумала, что она в положении. А сам спокойно отправляется на работу в автосервис. Днем жена ему звонит на работу. Трубку поднимает какой-то незнакомый человек. Она, здравствуйте, а Ивана можно? Он, ой, да вы понимаете, Иван сильно занят. А что ему передать? Она, передайте ему, что я не беременна. Это всего лишь аэрофагия. Ну, как вам объяснить, это всего лишь заглатывание воздуха. Вечером муж домой приходит злющий, никакой, с порога на жену кричит: Ну, зачем? Ну, зачем ты все им рассказала? Они весь день надо мной прикалывались и говорили: Вань, иди сюда. Нам твоя штучка нужна, чтобы колеса накачать.